У меня сейчас такое предложение. От Куртогорова вы просто будете в диком восторге. Квартирник, статус квартира, объект по разрешению на строительство. 5,5 миллионов рублей за полноценную квартиру в городе Сочи, в центральном районе города Сочи. Уважаемые, огромнейший привет. Мы находимся в центральном районе города Сочи. И... У меня сейчас такое предложение. От Крута вы просто будете в диком восторге. У меня здесь есть 34 квадратных метра бесплатно, в построенном с данном доме под названием Дмитрий Донской. Смотрите на него. Домик выглядит следующим образом: в нем уже живут люди. В доме двухуровневый подземный паркинг. Этажность нашего комплекса 5 этажей. Выглядит он следующим образом. Квартирник, статус квартира, объект по разрешению на строительство. Вот здесь у нас имеется вот такая вот детская площадка, импровизированная. Здесь же у нас имеются парковочные места вдоль дома, ну и непосредственно под самим комплексом. Сейчас я предлагаю зайти во вовнутрь нашего дома. Ну, немножечко слегка мы его обойдем. И я вам покажу эту э, чумовую квартиру, которая продается до рам. Я вам сейчас скажу точно. Там у нас получается, э, квартирка стоит, я вам скажу чуть позже, она стоит разделить на у -у -у -у. по 175 тысяч рублей за квадратный метр у нас здесь продается квартира ну реально дарма. статус квартира, квартир не по таким деньгам здесь в данной локации у нас а если честно кто из вас ориентируется и тот кто в курсе в данной локации у нас а, ну ничего не купить Даже в стройке ничего не взять Потому что этот микрорайон называется Новая Заря Это идеальнейшее местоположение В плане э, центрального района города Сочи На районе Есет Возле дома проходит общественный транспорт Вот он автобус Возле дома есть все Включая школа, садик, магазин Любая коммерция, нотариус Ну реально, на районе вообще есть все В доме уже живут люди Есть здесь небольшая такая вот территория давайте вот так немножечко пройдусь И покажу Дом имеет газовое отопление Газовый котел И у меня здесь для вас вообще сейчас крутейшее предложение и вообще у меня здесь квартиры от 5,5 миллионов рублей Но то, что я вам предлагаю это очень вкусный вариант И очень вкусное предложение Напротив у нас микрорайон Новая Заря Вот здесь вообще дешевле 8-9 миллионов рублей Нету ничего, вот ничего нет А здесь, извините меня, вот в этом квартирнике Дмитрия Донского У нас есть варианты от 5,5 миллионов рублей Классный квартирник В квартирнике есть квартирки как с балкончиками, так и без балкончиков. А теперь предлагаю зайти вовнутрь и посмотреть один из вариантов, который у меня здесь для вас есть. Еще раз говорю, у меня здесь есть 5 квартир от 5,5 миллионов рублей. Также в доме имеется у нас, естественно, система вот этого вот, пика-пука-пука. Пим-пим-пим, очень умная. Ну и давайте уже смотреть непосредственно наше предложение. В доме есть лифт, несмотря на то, что комплекс у нас пятиэтажный, и причем даже этот лифт спускается в подземный паркинг. Еще раз повторюсь, в доме э, есть двухуровневый подземный паркинг, где вы можете купить себе машинное место и идеально там парковаться. Давайте покажу первую квартиру. Вот такая квартира, 34 квадратных метра Она очень большая Смотрите, конечно, она выполнена в виде студии Я не могу сейчас включить свет Смотрите, огромнейший санузел Порядка, я не знаю, тут квадратов может быть 9, что ли Но что-то он большущий получается Прихожая идеальная Большая, вот с этой стороны все прекрасно паркуется И вот здесь у нас еще, как я говорил, газ, газовый котел Котел Ферроли идет в подарок И вот такое большое у нас помещение. С вот таким вот прекрасным видом. Есть квартирки вот такие у меня как с балконом, так и без балкона. Вот я вам говорю, вид на новую зарю. Прекрасный вид. Невысокая, э, невысокий этаж. И на втором этаже есть, и на третьем. И вот такие вот квартирки, вот как это у меня есть от 6 миллионов рублей. И есть ниже этажом точно такая же 500. Дорогие друзья, еще раз оцените, зацените. 34 квадратных метра за 6 миллионов рублей. В данной локации это реально бесплатно. Дорогие мои, давайте-ка я сейчас формулирую От 5,5 миллионов рублей у меня здесь есть квартиры площадью от 30 квадратных метров. Пять с половиной миллионов рублей за полноценную квартиру в городе Сочи, в центральном районе города Сочи. Это реально недорого, и я бы даже сказал, по некоторым параметрам, даже бесплатно. Наберите меня, дорогие друзья, напишите мне на WhatsApp, я вам все эти варианты предоставлю. Мой номер 8-918-880-0747, комплекс называется Дмитрий Донской, комплекс удобный, хороший. В доме есть коммерция. Коммерция скоро заработает. То есть, что там разместиться, пока сказать не могу, но будет очень удобно. Возможно, какая-то кофейня. Дорогие друзья, жду вашего звоночка. В данном микрорайоне дешевле ничего нет. Даже в стройке. Серьезно. Так что, напишите, наберите, скажите, Дима, что есть, отправь, предоставь. Я буду рад вам помочь. Рад буду с вами увидеться, сделать вам лучший выбор по покупке квартиры в городе Сочи. В данный комплекс можно сразу же, уже сейчас заходить на ремонт, делать ремонт, жить, ну и, как говорится, радоваться хорошей, недорогой, выгодной покупке. Все, дорогие мои друзья, обнимаю, увидимся, до скорой встречи, пока!